Буквально вчера я написала пост про то, что мне сложно общаться с эгоистами. И тут же мне задали интересный вопрос, но все по порядку. Я сказала о том, что эгоисты интересные люди, почему? Как говаривала Луила Вилма, любовь к себе и эгоизм отличается всего-навсего одним словом. Человек, который любит к себя, это человек, который думает о себе, а эгоист – это человек, который думает только о себе. Казалось бы, очень похожие понятия. Возможно, но только это противоположности. Любовь к себе и эгоизм – это совершенно разные вещи, как страх и бесстрашие. Чем же они отличаются и как отличить одно от другого? Где-то на сайте у меня есть очень интересная статья по этому поводу. И заключается она в том, что две девушки участвовали в тренинге. Тренинг был посвящен прокачке своей женственности, общению с мужчинами и тому подобные вещи. Это были далекие 90-е, и тогда подобные мероприятия были очень популярны и собирали много людей. В один из дней у них было задание выйти в обед на улицу без денег и попросить мужчину накормить их. Одна женщина вышла и, не мудрствуя лукаво, подошла к первому э, мужчине, которого она увидела. Прежде чем подойти, очень быстро в ее голове променкнула э, эта столица. Э, мужчина стоит на остановке автобусной. Э, время обеда. Значит, у него нет денег. Значит, у него не очень хорошее материальное положение. В общем-то, с ним все ясно. И, по-моему, выражение лица, вам понятно, что там ясно. Но задание есть задание. Синдром отличницы у нас всегда хорошо работает. Она подошла к этому мужчине и сказала, вы знаете, у нас тут есть задание. «Мне нужно, чтобы вы мне что-либо купили на обед». Он говорит, «Хорошо, и что? Купите мне семечек». «Хорошо». Он подошел к киоску вместе с ней, купил ей семечек, и она, довольная, вернулась обратно. В это время вышла другая женщина, которая опоздала, и она... Совершенно не знала, что мужчина уже кому-то что-то покупал. Но, как я и говорила, это был первый мужчина на пути у этих женщин. Честно, я не знаю, почему две женщины выбрали одного мужчину, хотя зал был полон. Она подошла к нему и говорит, вы знаете, у нас тут тренинг, он говорит, да я в курсе. О, отлично, а мне нужно, чтобы вы мне что-нибудь купили на обед. Он говорит, о, здорово, и что? А, тортик конфеты шампанского хорошо. Он подошел вместе с ней к тому же самому киоску и купил ей тортик, конфет и шампанского. Казалось бы, простой пример. И где же эгоизм, а где же любовь к себе? Давайте разберемся подробнее. Первая женщина, прежде чем что-либо попросить, она оценила через свою призму мировоззрения, через свою картинку мира, оценила данного человека. И что-то мне подсказывает, будь на его месте женщина, оценка была бы тоже произведена. То есть вот эта привычка оценивать людей и весь мир через свой опыт, где-то есть видео о том, что картинка мира создается до 7 лет. Представляете, какими глазами эгоисты смотрят на этот мир. Очень часто они так и не вырастают. Вторая женщина, у нее было задание, и она хотела его сделать. Она думала о себе. И когда она вылетела и понимала, что у нее времени совсем мало, она подошла к человеку с целью выполнить задание. У нее не было задачи как-то понять, кто перед ней, что он из себя представляет, что он может и тому подобные вещи. И мы действительно не знаем, что мог этот человек, сколько у него было денег, вообще приятно ему были все эти манипуляции или нет. Но это сделала я. Я спросила у мужчин, рассказывая данную историю, что им нравится больше покупать: семечки или торты шампанское. Вы знаете, почему-мужчины то мужчины были очень единодушны. Им почему-то понравилось потратить больше денег на торты шампанское, чем купить пакет семечек. Некоторые, кто оценивал эту женщину, говорил не очень лицеприятные слова. Элементарно, просто семечками человек не наестся. И мало кому из мужчин было приятно быть мужчиной, который способен купить только пакет семечек. А когда у женщины спросили, чего ты хочешь, у каждой из них был шанс. И та, которая якобы заботилась о другом человеке, попросила минимум для себя. В итоге, помните опрос? Мало кому из мужчин нравится быть мужчиной, способным купить только пачку семечек. Получилось всем плохо. И я не наелась, и ты дурак. Извините за мои слова. А женщина, которая честно ответила, чего она хочет, когда ей спросили, что ты хочешь. Опа, я же вернусь туда, там куча народа, давайте устроим праздник. А -а -а, торт и шампанское. И человек, кому-то, не зная кому, устроил праздник. Вам нравится делать праздники другим людям особенно неожиданно. Какие-то подарки, сюрпризы, которые вы способны сделать, но у вас просто никто это не просит. А тут у вас еще и попросили. Как вам это? Как вам настроение? Как вам способ улыбнуться и понять, что вы хороший? Когда дело идет о любви к себе, вот это правило очень четко соблюдается. Я хороший, ты хороший, вместе мы хорошие люди. То есть, когда человек любит себя и он делает для себя хорошо, тогда получается хорошо всем. Есть один пример, который я очень люблю: когда некий юный принц королевских кровей приезжает в пионерский лагерь. Назовем это таким образом. И все ничего в этом лагере было хорошо, но был там туалет. Туалет был в ужасном состоянии. Представляете, сколько поколений людей туда ездили, причем несколько смен за лето. И все знали, что он должен приехать. И истории о туалете ходили из уст в уста, об его ужасном состоянии. Он был просто грязный. И все подтрунивали, а, но мы-то простые люди, мы-то спокойно можем перетерпеть и сходить в этот туалет. Интересно, что будет делать принц? По моему тону снова понятно, как люди относились к данному факту. И вот действительно приехал принц, и действительно он сходил в этот туалет, потому что другого просто не было. Он взял ведро и тряпку и помыл этот туалет. Наверное, ходить в туалет можно, а вот вопрос в какой выбирает каждый сам по себе. Недавно прочитала очень интересную историю, тоже это будет история о королях. Это как раз-таки королева Англии проявила свое большое великодушие, по крайней мере, на мой взгляд. Гагарин, облетев вокруг земли и по приглашению королевы, приехавший в Букингемский дворец, после того, как выпил чай, достал лимон из кружки и съел его. О, это было очень неожиданно, потому что так никто никогда при дворе не делал. И это было не просто неожиданно, это был конфуз. Буквально через мгновение королева вытащила свой лимон и тоже его съела. Вот так поступают люди, которые любят себя, потому что невозможно любить себя, не любя окружающих. А теперь вернемся к эгоистам. Предположим, что девушка из первой истории про семечки все быстро поняла и уяснила. И решила пойти и попросить торт и шампанское. знаете, что самое удивительное? Ей не дадут. Казалось бы, да? Даже же фраза «торт и шампанское» тоже у мужчин, возможно, даже у другого. А почему не дадут? Вы знаете, люди, которые любят себя и которые эгоисты, а как-то вот со средненьким у нас не очень, они по-разному видят, другими людьми и по-разному произносят слова. Я не думаю, что и той девушке, которая была второй каждый день, что-то предлагают и что-то дают. Бывают у каждого человека дни, когда ему что-то не дали, но ну и наоборот, дни, когда что-то дали. Вопрос чего больше или чего наши ощущения дает больше. Более того, эта девушка пойдет, подойдет к одному мужчине. Он скажет, ой, ты знаешь, у меня денег нет. Помните, о чем она думала, глядя на того парня? Подойдет ко второму мужчине, и он ей снова скажет, денег нет. Тогда, скорее всего, она скажет, что вы мне ерунду говорите. Я проверила, посмотрите. Они мне говорят то, что я и думала. Я права. Вспоминаю мою любимую систему Я-Мир. Когда у меня есть убеждения, у мужчин нет денег, мужчины жадные, мужчины не способны мне обеспечить, я не какие-то убеждения. Более того, если вы знаете убеждения, это точно не они. Они, скорее всего, где-то очень глубоко, и они очень классно работают. Именно поэтому, что вы мне рассказываете, я же точно знаю, «О, точно знаю, это тоже про эгоизм». Итак, когда у человека есть убеждение, мир не против человека, он ему всегда скажет «да». То есть на его пути будут попадаться именно те люди, которые будут подтверждать, а не опровергать его убеждение. Я к тому, что это работает не так быстро, не так просто, как нам хочется. «О, я все понял, теперь я буду делать по-другому». Ха-ха-ха. Можете, конечно, попробовать. Но что-то мне подсказывает, что это не хлопок в ладоши, это путь. И когда вы его пройдете, тогда вам будут давать и деньги, и шампанское, и тортик. И люди будут принимать те подарки, которые даете им вы. А до этого времени вам придется довольствоваться семечками. Пожалуй, тема про эгоизм достаточно велика, поэтому мы их разобьем на несколько видео. Смотрите продолжение.